Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас снова в гостях экономист Сергей Хистанов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Если в прошлый раз мы говорили о сегодняшнем дне, то сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о дне вчерашнем, в частности, о такой теме, как приватизация 90-х годов. Очень такая непростая. Я бы даже сказал, для некоторых болезненная тема. Но меня больше всего интересует такой вопрос. Почему тогда государство решило привлечь людей, чтобы они как каким-то образом участвовали в этом процессе, покупали, потом продавали ваучеры и так далее? Насколько это было вообще целесообразно привлекать обычных граждан к таким серьезным вещам, как экономика? Дело в том, что существует много точек зрения на эту проблему до сих пор. Не утихают дискуссии, но одно вне сомнения. К моменту, когда проводилась приватизация, в стране сложилась довольно тяжелая ситуация, связанная с тем, что так называемые красные директора, то есть люди, которые возглавляли предприятия на момент слома социалистической системы, управляли этими предприятиями банально в собственных интересах, иногда откровенно разворовывая, Иногда неофициально приватизируя, иногда выделяя прибыльные части предприятия в отдельные, соответственно, оформляя их на родственников или подставных лиц, и это носило достаточно массовый характер. Поэтому необходимо было сделать что-то, чтобы дать предприятиям реальных хозяев. В тот момент бизнесменов, готовых вот так взять и приобрести, крупное предприятия в стране практически не было. И взяться им было неоткуда, поскольку вот эта вот старая советская система только-только разрушалась, а новая была еще не создана. И вот в этих условиях, когда необходимо государственным предприятиям дать частных хозяев, выбрали, кстати, довольно традиционную форму ваучерной приватизации. В тот момент, когда эта приватизация происходила, надежно спрогнозировать, какое предприятие будет успешным, какое потерпит крах, было очень сложно. Забавно, но даже многие довольно состоятельные на тот момент люди вложили серьезные средства в предприятия, которые довольно быстро обанкротились. И наоборот, предприятия, которые в советские времена каких-то супер успехов не показывали, в настоящее время оказались вполне жизнеспособны. Поэтому вот такая приватизация после длительного периода абсолютного господства государства в экономике – это всегда лотерея. Всегда лотерея, исход которой, вообще говоря, с высокой точностью не прогнозируется. Так получилось, что, ну опять-таки, это случайность, тут нет моей заслуги, что мне, как человеку, в процессе приватизации удалось приобрести ваучер акции «Газпрома». Кстати, интересно, что в разных регионах на один и тот же ваучер давалось разное количество акций «Газпрома», и причем отличия были довольно большие. Вот, забавно, по непонятным причинам, но наибольшее количество было в одну утиль – 3900 акций. Ну, мне досталось немножко поменьше. Но, тем не менее, я прекрасно помню лозунг, который произнес тогда господин Чубайс, что ваучер будет стоить две Волги. И вот я как человек ему очень благодарен, поскольку момент, когда я свой ваучер там, обменял на акции «Газпрома», а потом через много лет акции «Газпрома» продал, где-то примерно столько я и получил. Вот. Но э, вот такой высокой стоимости акции достигли через много лет после приватизации. И, конечно, очень небольшое количество россиян сохранили даже благополучные акции – в течение вот этого более чем десятилетия. Но, как в сказке о вершках и корешках, к сожалению, объективно оценить перспективность предприятий в момент ваучерной приватизации было очень сложно. Но, Сергей, согласитесь, что вы стали одним из немногих, кто что-то получил. С другой стороны, можно сказать, что люди особо не расстроились, потому что это им как с неба упал этот ваучер, они за него, собственно, ничего не платили, поэтому не так было обидно. Но я хотел другое сказать, что по итогам вот этой так называемой ваучерной приватизации в России возник новый такой класс олигархов, и до сих пор он очень важен для России. Вот скажите, в других же странах, вот я, например, живу в Германии, у нас тоже есть тут олигархи, но они же так не влияют на политику. Почему в России вот именно в 90-е началась такая сильная, началась такая политика, когда именно олигархи задавали тон? Чем это вызвано? Это специфика России? Ну, давайте сначала определимся со словом олигарх, поскольку рассмотрение этого понятия само по себе очень обьет. Традиционно олигархами называются богатые люди, которые могут влиять на политику. В России последний олигарх исчез в 2003 году. И с 2003 года в России никаких олигархов и в помине нет. Потому что все крупные бизнесмены после ареста Ходорковского абсолютно выполняют все директивные указания руководства. Поэтому забудьте о слове олигарх применительно к современной России. Когда-то это было... Но после 2003 года это понятие для России не актуально. Если же оглянуться на экономическую историю, то удивляться, в общем-то, нечему. На определенной стадии развития вот, в странах Западной Европы и в США это было вторая половина XIX века. Вот, в Российской империи это было там 80-е годы XIX века, там, ну, соответственно, годы предшествующие. Первой мировой войны и гражданской войны, формировался довольно интенсивно, шло развитие капитализма, и в американской истории даже есть такое вот образное выражение «бароны-разбойники», крупные капиталисты, которые проводили довольно агрессивную политику. То та же деятельность Рокфеллера и его компании «Стендард Ойл монополизация огромного сектора рынка, привела к тому, что в США был принят целый пакет антимонопольных законов, в конце концов стендард ойл была разделена, и постепенно сформировалась правовая база, которая препятствует вот такой крупной монополизации экономики. Кстати, нечто философски подобное произошло во всех странах, но ну, в России это случилось, наверное, ближе к середине 2000-х годов. Поэтому как бы это просто определенная стадия развития общества, а из-за того, что СССР 70 лет, Шел своим особым путем, то ту, ту стадию, которую развитые страны проходили в конце 19-го, начале 20 века, современная Россия проходила в начале 2000-х годов. Поэтому удивляться нечему, как говорится, история повторяется. Ну что, большое спасибо за этот интересный экскурс в историю. Я думаю, мы с вами еще встретимся и поговорим уже, может быть, о более чем-то современном, хотя вот эта тема, как вы правильно заметили, до сих пор будоражит умы. Всего вам доброго, до свидания, успехов. До свидания.